Благодарна всему руководству университета за то, что организовали такой фестиваль для учителей. Это возможности для проявления своих творческих способностей. В принципе, не прилагала особых усилий, просто была сама собой, участвовала в мастер-классах. Ну и вот такой результат получился у меня. Не обошлось и без вручение вручения путевки на следующий фестиваль школьных учителей из рук ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. По окончанию фестиваля педагоги получили сертификаты повышения квалификации, а также десятки идей для своей профессиональной деятельности.